Всем привет, ребят! Сегодня опять, Женя, откатываем измененную прошивку относительно той, которую мы, по-моему, 13 или какого-то числа мы катали, да, да, по-моему, 13. -го. Сейчас я учитываю такие проблемы, ну не проблема, а там есть люди, которых как бы все устроило все хорошо как бы все нормально на тестовые прошивки проблем у них никаких нету но это те кто особо как бы не гоняет но те кто гоняет они сказали что вроде как динамика немножко ухудшилась вот э, я попытался вот этот нюанс э, ну точнее компромисс поймать между динамикой и комфортом Подготовленную прошивку мы уже зашили, покатались, с Женей, Сейчас я ее немножко поправил еще с учетом того, что мы накатали. Ну, посмотрел как бы по ощущениям, что и как надо поправить. Проехали, как бы никаких проблем нету По динамике все хорошо. По как бы, ну, такому вот езде по кольцевой дороге, между трассовой. Все нормально. Сейчас чуть попозже попробуем проверить, как она ходит на а точнее, когда мы катимся, грубо говоря Не используя педаль газа и Либо используем ее, но на совсем малых ходах Чтобы вот этих колебаний не было в трансмиссии Я хочу подобрать коэффициенты некие Чтобы совсем сгладить эту вещь То есть, чтобы... Ну, понимаете, там есть такая вещь Как бы трансмиссионные все вот эти э, э, зазоры Все вот это вот пока собирается И не должно быть вот этих колебаний Когда вы катитесь, она так... Накатиком идет и начинает в раскачку идти. То есть она может быть в раскачку пару раз должна клевануть, но при этом как бы пойти дальше уже без раскачки. И там очень много коэффициентов всяких интересных, которые противотолчковые. Их надо подобрать по каждой передаче и каждый коэффициент от оборотов. Что мы сейчас попробуем и сделать? Чуть попозже вот выкатимся на дорогу, там, где можно будет все это проверить и я еще раз засниму ну вот сейчас едем просто ну не по кольцевой а грубо говоря за городом по трассик так сказать но ну, никаких рывков пинков нету. у меня ну вот Женя отпусти педальку вот, покажи ну, вот, вот нажал ее просто положил да. есть, ничего нету то есть если естественно дальше продавить ее Прям так нормально. Вот он как бы ускорение пошло, но не такое, что прям удар по трансмиссии, а он как бы ну, должен идти, как бы, потому что запрос момента вы сделали большой, а не малый. То есть на малых сейчас прям вообще, вот Женя сказал, он как бы отпускает, кладет ногу либо вообще чуть-чуть нажимает. Ну, чтобы просто вот, вот это падение, как говорится, скорости просто остановить. И да, мы при этом не ощущаем вообще даже никакого, как бы, ну просто идет такое ровненькое ускорение, и не более того, и то все четко. Естественно, продавливаешь глубже, блин, вот он продавил. Она сразу она, вот сейчас, гиб... сейчас она мягкая, блин. Но если ты прямо вообще туда продавишь сильно, то она, естественно, должен быть толчок. но ну, вот, да, он, да. он есть, бля. Но вы запросили, запросили момент, туда толкнули педали. Естественно, у вас сразу же подрывается мотор. Ну и идет толчок, блин, потому что ускориться надо быстро очень, иначе как бы динамики не будет. Тут вот этот, я говорю, компромисс должен быть между комфортом и динамикой. То есть если вы нажали сильно туда, блин, естественно у вас будет так, как бы не удар, а ускорение. Мотор упирается на подушках и это ощущается. Но он при этом такой не не мерзкий какой-то, а именно такой, ну как бы плавненький нормальный. Ну да, не удар, не удар, да, а как бы я даже не знаю, как объяснить Просто ускорение, как таковое как Все нормально, четко Ну, Но сейчас попробуем Где-нибудь потолкаться Просто найдем место, чтобы вот Как я говорил, накатом, когда идем Чтобы вот этих колебаний не было Посмотрим, и что получится Из этого, как бы, ну Сами увидите потом Если чего, мы подберем там коэффициенты некие На каждой передаче И постараемся сгладить эти колебания Как таковые. Думаю, что решим сегодня все эти проблемы Вот, ребят, мы подкорректировали Здесь времени дофига ушло Покатались так, покатались эдак Правда, у нас дождик уже пошел э -э, Пробовали разные варианты э -э, Ну, вот сейчас пока остановились на этом Просто уже и времени потрачено дофига И как бы, по-моему самый нормальный вариант, который из них получится. Сейчас попробуем прокатиться во всех вот этих таких режимах дворовых, грубо говоря, троганий, вот эти вот малые касания педали, накаты, вот это все. Ну, в принципе, вот как бы уже едем. Сейчас ты просто, да? Да, просто вот удержать. А ты сейчас держишь педаль? Да, просто, просто, просто ногу положил и все. Да, ну никаких дерганий, еще вот полторы тысячи у них четко стоит. Ну вот, отпусти. Вот, а сейчас опять нажми. Ну немножко там, мотор вот так немножко делает и все, но вот именно прям таких тычков, рывков никаких нету. Там камеру повесить под капоток, там сразу видно будет. А Кстати, можно снять, пускай посмотрим Да нет, а как ты его там снимешь? А, ну я открою капот Ну и что толку-то, блин? Ну просто пока посмотрят люди, как там, как мотор, короче, ну, нет, или... нет. крутится, крутится там Да, да это понятно, как, да как это? ты, что, на крыле, что ли, будешь сидеть? Ну так рукой там Да не, ну нафиг Ну, все равно поржать Может кто-то просто не знает не Ну да это. Ну вот накатом едем, это скорость где-то 20 километров в час Это вторая передача у нас все четко сейчас ты вообще как бы да просто положил ногу и все она сама на тысяча оборотов нормально естественно если ее сильно поражать прям то как бы не то что штучок а будет просто такое ускорение вот оно ну кстати и ровно на самом деле никаких там тут аккуратно лежачий ясно что до 5000 там на 2 никто не будет крутить особо ну, Но торможение нормальное, как бы, равномерное. То есть в этом варианте я как бы попытался сделать э, на малых нажатиях педали прям плавность, а если чуть больше там давите, ну, не то, что больше, а продавливаете сильнее, то она, соответственно, ускоряется лучше. Потому что ребята говорили, что, как бы, типа, вроде бы динамика ухудшилась. И хочу вот чтобы и динамика хорошая и как бы равномерно все это было. Сейчас вот ловили, ну не знаю, мы тут стояли уже сколько раз прошивали дофига да. раз 5 наверное. Да, пробовали в разных вариантах. Я не стал там все это записывать все подряд потому Просто что, что ну немного. да, ну тутерна и вроде пока вот на этом варианте остановились. То есть, но совсем снижать момент на первых передачах на малых оборотах нельзя, потому что она просто не будет тянуть там. И эффект получим обратный. То есть не врез, ну, то есть не такое ускорение, а будет просто провал. И режимы шака включатся тогда. Ну, вот как на стандартной прошивке вы продавливаете, она вообще не ей там, в принципе. Ну, на малых ходах прям и не провалов, и ничего. То есть, по мне это самое то. Не знаю, надо другим людям слить а на тесты в другие регионы, они, соответственно, посмотрят, как там будет, потому что э, все по-разному ездят, соответственно, тут как бы, непонятно, как угодить, и надо прислушаться к мнению всех людей, э, кто ездит, и, соответственно, и сделать общую прошивку, и не плодить вот этих динамиков, супердинамиков там и всяких трепетений. Понятно, что там хейтеры найдутся какие-нибудь, ну, я имею в виду не испытателя, а там есть... Люди, которые, как бы, с других там с другими, другими прошивками, которые прошивают, и, типа, им все не нравится, потому что у нас, как бы, получается лучше, чем у них. И, естественно, у нас, как бы, по их мнению, мы не специалисты. Как там некоторые пишут, что нормальный специалист сделает прошивку один раз, и все, блин, и больше ничего доделывать не будет. Ну, если он так делает, то он делает, как бы, грубо говоря матом не буду говорить, блин. ну в общем ему насрать на все это, на клиента он сделал, продал это говно то говно кому-то там, шиночиперам а те прошивают ни, никак не развиваются ничего нового не, ну, как бы не изучают потому что, во-первых, прошивки новые выходят, ни хрена тут распилили прошивки новые, базы выходят и э, калибровки некие открываются новые, мы э, постепенно их находим Дмитрий как бы открывает в редакторе, ну и развиваемся за счет этого и прислушиваемся к мнению именно к владельцев автомобиля, а не просто так, что я такой-то секой то там, блин, мега крутой, вот сделал, блин, прошивку и больше обращения нету, потому что он сам либо не шьет, либо продал кому-то, и там те, кто прошил, такие спасибо, давай сюда деньги, вали отсюда, мы тебя больше не знаем, блин, как бы, ну вот, Но такое мы отношение. И все должно быть идеально, да, и все. Да, но они как бы говорят, интересно. да, что типа специалист делает один раз, блин. Если, блин, ну не сделать сразу же, блин, тогда бы все сидели, там, не знаю, на МС-досе, на компах бы, блин. И не было бы десятой винды, и бы. Ну, а ну сделано хорошо, зачем развиваться-то? Работ... Пусть так, да, хорошо. работает же, работает. Ну, комп там, вентилятор крутится и, и зашибись, блин. Как бы в развитии никакого нету, блин. Поэтому он, и мы делаем постоянно какие-то обновления, потому что постоянно что-то новое находится. И в этом плане развиваемся, а не стоим на месте. Ладно, я куда-то вот, зашел в другую степь. А, но в принципе, как бы все, не знаю, Женя покатается, расскажет. А, да, естественно, как бы надо кататься, чтобы На, на данный момент. Найти все, да, все да, плюсы, я, все минусы, чтобы почувствовать, прочувствовать. Я проблем никаких не вижу и, и не ощущаю, как бы по Мне так все как. Не знаю, Нет, мне кажется, вот сейчас, по-моему, нормальная золотая середина, которая должна быть. ну, опять же, это, это только испытание. Тут еще погода может поменяться, как там тепло станет. Там вроде говорят, что какие-то рыбки начинаются что-то. Но у нас сейчас, как бы температура упала, сейчас 12 на улице градусов. Поэтому. Ну, считает вот, считай, ты на второй же, да? Да. А, ну все выжил, блин. В принципе, когда вы трогаетесь, можно вообще не Ничего. продавливать газ вообще, блин. Просто вот она бросила, сейчас едет у нас на холостом ходу. В принципе, можно вообще просто отпустить сцепление. Ну, вот, на, на. вот сейчас заднее включена. Вот педаль не трогает он газа. И мы просто едем. Причем такое ощущение, ну, как будто бы ты сам бы так же газовал. блин. Ну, да, по-любому ты как бы будешь поддавать. А здесь как а бы здесь не надо. даже не надо. Вы стоите в пробке, включили передачу, отпускается сцепление. Вот тронулись, блин, да, все, мы едем. Не давим ничего, вот мы катимся, никаких проблем. То есть, в принципе, я так как бы и делал, чтобы не продавливать газ. То есть в пробке тупо можно передачу включить, вот как сейчас Женя делал. Сцепление опустили. Вот на задней опять передачи. И вы просто катитесь. Не надо ни продавливать газ, ничего. Вы нормально едете, блин. Все, вот нормально она как бы катится. Никаких проблем я не вижу. Вы даже можете под, поджимать тормозом, в принципе. -то. Ну да, она не глохнет. Да, она не, не будет, будет глохнуть. Она будет компенсировать этот момент и как бы, ну, притормаживать, естественно. Вот сейчас тронулись первый. Вот давим, вот он давит в тормоз, и она все равно катится. Так вот, пускаешь она, да, она сейчас стабилизируется, вот она. Тормоз нажал, и не глохнет ничего, то есть. В принципе, я говорю, как бы она сделана, там, я не знаю, по-моему, девочка любая может. Да любой человек, да. Тронуться, потому первый что там эти компенсации поймите. все сделаны. Я и пытался сделать так, чтобы когда трогались... Не было вот этого гигантского провала блин, и вот этого режима ишака. А чтобы просто она катилась, как бы накатом и в пробке вот тогда в принципе одной педалью пользуетесь сцеплением. Все, не более. Ну и ручку и, передачу включаете и все нужное трогаться нормально. Она и с второй также трогается. Тоже неплохо. То есть, ну тут никаких проблем. Ну, не знаю, хочешь. Сейчас вот назад отъедем. Покажем, как она на второй трогается. Ну, естественно, скорость на второй будет поболее, блин. Да, она еще и рванет. Да, она еще может рвануть. Ну вот, откатились. Вот. Женек вторую включил. Вот, все. Просто сцепление отпускает. Вот, видите, мы катимся. Это даже он, можно сказать, вот она. Вот она едет, думаю. Всё, вот это вторая передача была то есть тронулась без захлебов без всякого я не знаю конечно я могу там уменьшить еще сильнее момент но нужно ли это делать или нет блин. ну я не знаю тут что еще показывать момент конечно можно снизить но я говорю как бы не напороться вот на этот режим и шака блин как такового третью решил Стретья ну, она тоже поедет, но с сцеплением поиграться надо. Вот. Без газа. Вот, едем. Ну, когда сцепление отпустишь, она должна вообще повалить по-другому. Да, она, конечно, там Там Со уже скорость. Совсем уже да. здорово. Площадка так, маленькая. Да, <свят> так что все нормально. Не знаю, покатаемся, поиспытываем. Может быть, еще там подгладим вот этот э, момент крутящий. Опять же, надо мнение ребят, которые испытывают. Ну и, соответственно, будем дорабатывать дальше потихоньку. Так что это, я думаю, что не последний у нас видос. Будем еще снимать. Не забываем ходить под видос, ну, под видео как таковые. Там драйв-контакт у меня. Жмем колокольчик и подписываемся. Ну и ждем новых видосов. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.